Привет! Еще в относительно недалеком прошлом, при губернаторстве Валентины Ивановны Матвиенко, на окраинах нашего города начали строиться огромные кварталы, названные одним из известных блогеров очень просто – Гетто. Речь в нашем репортаже пойдет о нашумевшей истории жилого комплекса «Новая Мурина», почему жители готовы устраивать забастовки, как ведет себя местная городская власть, как и почему под обвалами гибнут люди – об этом в нашем репортаже, но обо всем по порядку. 5 ноября 2013 года строительная компания «Центральное долевое строительство», а сокращенно ЦДС, получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого корпуса. В течение следующего года еще на два последующих. Всего корпусов в этом жилом комплексе должно стать аж 12. И не секрет, что такие большие микрорайоны, согласно законодательству, необходимо сопровождать строительством объектов инфраструктуры. Вместе с жилыми домами во дворах были построены школа и детский сад. Как раз касаемо этих новостроек, в мае 2017 года впервые публично прозвенел звоночек о том, что там не все в порядке. У школы, которая по планам должна была быть сдана и приведена в эксплуатацию уже в сентябре этого года, внезапно рухнула крыша. В результате обрушения погиб один человек, а сдача школы в эксплуатацию была отложена на неопределенный срок. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Мы попытались получить комментарий о ходе дела в прислужбе областного комитета, но, к сожалению, сделать нам этого не удалось. В течение последнего года между собственниками жилого комплекса и управляющей компанией gs 4 назначенной группой компаний ЦДС после строительства, разгорается конфликт. В связи с неподъемными счетами за коммунальные платежи, в два раза превышающие средние по городу, собственники решили эту ситуацию менять. В соответствии с законодательством было проведено собрание собственников, на котором подавляющим большинством владельцев квартир было принято решение управляющую компанию сменить. Была выбрана компания IC, застройщик CDS не имеющая никакого отношения. С ней был заключен договор на обслуживание, и, казалось бы, все наладилось. Мусор вывозят, проблемы решают, счета приходят адекватные, лифты работают. Казалось бы, все счастливы, но нет. После недолгого затишья управляющая компания «ЖС-4» предприняла активные действия. Вечером 22 ноября частное охранное предприятие, аффилированное с группой компаний CDS и «ЖС-4», вместе с войсками Росгвардии штурмом берут диспетчерскую с сотрудником законно-обслуживающей дом управляющей компании. Что происходит по факту? Мы проводим голосование и далее... На всех уровнях власти какая-то частная компания препятствует нашему выбору и ей содействуют государственные институты в этом. Что, что мы имеем сейчас? Да? Мы год назад выбрали другую управляющую компанию, которая нас устраивала. Через год, уже видя результаты их работы, оставшись довольными этими результатами, мы проводим повторное голосование. Абсолютным большинством подтверждаем свой выбор. Потому что нас устраивают цены, нас устраивает прозрачность оказываемых услуг и стоимость за, за них. Да? Нас устраивает качество обслуживания дома, чистота, температура в общедомовых помещениях, температура воды. Нас все устраивает, мы подтверждаем свой выбор. Что дальше запускается огромная машина влияния компании CDS и GS-4? Нам остается только гадать, на каких уровнях у них есть поддержка. Что происходит? Силовые структуры, ОМОН, полиция, частное предприятие, охрана Титан силой взламывает помещение, не имея на это никакого ордера, не имея э, исполнительного производства по решениям суда, судов, при том, что в решении судов ничего не сказано о, о том, что должно немедленно произойти передача помещений. Да? То есть приходят просто силовые структуры, приходят, занимают помещения домов, которые по закону принадлежат собственникам. Дальше. Собственники недовольны, находятся в лифтовых холлах, да, просят убрать незнакомых людей, за что, собственно, они же собственники и оказываются увезенными в отделение полиции. То есть полиция не реагирует и не защищает граждан. Полиция защищает частную компанию и полиция увозит собственников из своего же дома. Дальше не имею. То есть нам постоянно говорят о том, что у IC нет оснований находиться и управлять домами, несмотря на то, что эта компания выбрана жильцами, и то, что у нас не заключен договор. Какие основания есть уже С4? Никаких. У нас не заключен с ними договор. Мы не являемся членами кооператива. То есть у этой компании нет никаких оснований на данный момент занимать помещение наших домов против нашей воли. Несмотря на слова господина Низовского, главы Всеблажского района, о том, что как хотите, так и будет. GS4 отказывается принимать действительность. Впрочем, оно и не удивительное. Речь ведь идет о десятках и сотнях миллионов рублей в год. Встает резонный вопрос. Почему эта проблема не была решена, несмотря на всю публичность? Сюжеты о рейдерском захвате дома были выпущены почти всеми региональными телеканалами. А теперь перейдем к ягодкам. Глава группы компании CDS, миллиардер Михаил Анатольевич, со звучной фамилией Медведев, является членом общественной палаты Санкт-Петербурга. В 2009 году Фонтанка.ру провела собственное расследование, в котором пыталась доказать факт родства миллиардера из Петербурга с тогдашним президентом России. Однако фактов достать не удалось. Только угрозы. Впрочем, выводы вы можете сделать и сами. 28 января 2018 года мы выходим на улицу, чтобы выразить свою нетерпимость к тому, что не можем быть услышанными. Если не хотите, чтобы ЧОП Самоном пришел и к вам, присоединяйтесь. Ведь Россия — это мы, а не они.